Салют. Я изначально планировал видео выложить 1 числа. Не получилось. Большое видео планировал. Но вышло некоторые затруднения с рендерингом. Поэтому выйдет вот это видео, которое вы сейчас смотрите. Оно будет покороче, попроще. И я постараюсь, постараюсь к октябрю то видео сделать. А пока выйдет один или несколько Пока, короче. Итак, к теме. Помните вот это мое старое видео. Теперь я понял принцип, и я могу поделиться этим принципом с вами. Как вы уже видели, я смог довольно хорошо научиться это делать по тому видео, которое вышло недавно. Это видео как раз так и родилось, что я делал это видео, и у меня появилась идея о том, что с здания на здание можно прыгать, будто бы это такая игра, что пол это лава. И вот получилось такое смешное, наверное, видео. Не знаю. У меня просто была идея, и я должен был ее воплотить. Похожий эффект можно получить, если на любом роботе, который может быстро разгоняться, думаю, примеров приводить не надо, в нашей игре сейчас их очень много, можно добиться похожего эффекта. Да, но он не будет равен тому, что могут делать Dash-роботы при правильном управлении. А какие именно Dash-роботы существуют, я сейчас вкратце расскажу. На них всех это можно делать. Трайдер. Имеет 5 зарядов, которые перезаряжаются 10 секунд. У него больше всех зарядов из всех даш-роботов в игре, и поэтому он является здесь на первом месте, а также это мой любимый робот. Кумиха. Находится на втором почетном месте за то, что имеет 2 заряда, которые перезаряжаются 5 секунд. Третье место делят Булгасари и Хаечи. Булгасари имеет два заряда с перезарядкой в 10 секунд, а также физический щит. Хаечи же имеет энергетический щит и также имеет два заряда с перезарядкой в 10 секунд. И оба, кстати, имеют три средних слота. Последнее место занимает робот-болт за то, что имеет самую низкую прочность, самую низкую обеспеченность оружием и всего один рывок, который перезаряжается 5 секунд. Модуль прыжка не обязателен, но он увеличит ваше расстояние, а ускоряться желательно на ровной поверхности. И это требует некоторой сноровки, как здесь. Вот, Видели? В предпоследнем рывке я ускорился и не остановился, как это должно было бы произойти, если бы я ускорился, скажем, один раз. Если правильно нажимать вовремя, то можно ускоряться вообще не замедляясь, что сможет вам достичь таких скоростей, которых не может достичь даже Кепре. Итак, как же я это сделал? А делается это очень просто. Нужно знать просто определенную точку на своем даш-роботе, чтобы правильно это делать. Работает, конечно, не с первого раза нужна практика. На страйдере, например, это то место, где орудие, верхнее тяжелое, соприкасается с самим роботом. Вот эта точка. Примерно. И если ускориться в тот момент, как она пересекает границу, от которой вы ускоряетесь. Страйдер может пролететь вперед, может далеко пролететь, может и не очень пролететь. Как вы могли видеть во второй моей попытке, мне это не очень удалось. Насколько я понимаю, это происходит из-за бага физики в игре. По идее, мы должны останавливаться после своего рывка. Но если в определенном месте ускориться. Игра почему-то не выдает нам моментальное остановление И мы продолжаем лететь вперед Хотя вроде как и не должны вы А вроде как и должны Потому что если... если сноситься на настоящую физику То по идее так и должно случаться А случается это как раз таки редко А если знать как этим пользоваться Можно это использовать Если удачно ускориться в самом начале игры То можно быстрее всех забрать маяк и также прибежать быстрее всех на второй маяк. Точно такой же эффект, но в малых масштабах можно получить на многих картах. Я здесь покажу несколько. Например, Рим. Вот здесь. В начале тоже можно получить неплохое преимущество. Если правильно ускориться отсюда. Как вы можете видеть, я опять подстраиваюсь и ускоряюсь в нужном месте. И да, здесь слышно тему ангара 2018 года, которая играет, когда никакого ивента у нас в игре нет. Переходим обратно к теме. Здесь можно ускориться также из другой части. Поэтому, неважно с какой стороны вы появитесь, у вас имеется равное преимущество. Главное ускориться вовремя, чтобы вас отбросило как можно дальше. Но здесь, конечно, присутствует и удача. Может так, что вы и ускорились там, где надо, а вот, видите, ничего не происходит. А бывает, что ускоряешься совершенно случайно, даже не думая об этом, и улетаешь. Это работает странно. Вот здесь, как видите, я заметил, что тут довольно-таки... Угловатая поверхность, и возможно отсюда получится ускориться. Я это попробовал, и получилось. А все благодаря долгим тренировкам в бою и в частном бою. Здесь тоже я думал, возможно можно здесь ускориться. А вот оказывается, что нельзя, потому что здесь слишком пологий спуск. И для того, чтобы... С него ускориться надо, чтобы очень повезло. Но с другой же стороны, однако, здесь он более... более крутой. И поэтому с него получилось. И даже с первого раза. А теперь я покажу вам, что можно получить, делая то же самое, но еще и прыгая при том. И в этом мне поможет мой второй даш-робот в ангаре, Кумиха. Сейчас я ускорюсь два раза, прыгну и пролечу... Можно сказать, четверть карты. Но получалось и больше, что вы увидите позже, и, возможно, ваше мнение об этом способе передвижения изменится, если вы сейчас думаете, что это бесполезно и никак не поможет нам в К сожалению, в большинстве карт имеется низкий потолок, который мешает делать такие интересные вещи и, конечно, лимитирует игроков от того, чтобы улетать высоко, что, собственно, и является его целью. Но также на некоторых картах благодаря этому нельзя прыгать так высоко, как здесь. Думаю, теперь вы понимаете, что я имею в виду под тем, что это может помочь вам в бою. Если комбинировать ускорение с прыжком, то можно преодолеть пол карты, а то и больше, в зависимости от того, насколько высоко находится потолок. И в зависимости, конечно же, от вашей удачи. Именно поэтому в этом видео прыжок с большой буквы, что является комбинацией слов прыжок и рывок. Сейчас я совершу еще одну попытку прыжка, которая мне удастся. И с большим успехом. Как вы могли видеть, я сделал то, что у меня не получалось до этого. И я перепрыгнул от одного маяка карты до другого маяка. Представляете, что было бы, если бы я такое использовал в бою? А представляете, что бы было, если бы после того, как моего кумиха бедного уничтожат, я бы высадил какого-нибудь супер крутого танка вроде Фенрира? Или Ревенанта? Или Кепри? Это могло бы резко повернуть боевую обстановку в нашу сторону, потому что... Оп! У нас есть маяк, а на маяке танк, которого оттуда фиг сгонишь. А титанов-то у противников еще нет, ведь бой только начался. Заметьте, что для этого надо, чтобы вам очень-очень повезло, что случается редко. А может быть, если бы вам знать принцип, то это бы получалось чаще. Для такого прыжка вам не нужно подгадывать нужный момент на теле робота, как я делал это раньше, потому что здесь мы используем прыжок. А прыгнуть вам надо примерно в том месте, когда робот совершает один рывок и совершает второй, и скорость он еще не потерял, и в этот момент вам надо прыгать. Позже на страйдере я покажу это на других картах, где вы можете посмотреть на этот принцип более... близко и более отчетливо, чем на кумиха, который имеет всего два рывка, к сожалению. Зато перезаряжаются они быстро. А сейчас... Насладитесь тем, как у меня не получается провернуть этот прыжок на вот этой чертовой горе, на этом холмике, на котором у меня получается слетать, но не получается спрыгнуть с него по какой-то непонятной причине. Но скорее всего это просто потому, что здесь не идеально ровная поверхность и робот немножко падает перед тем, как прыгать, поэтому у меня это и не выходит. Но тогда-то, когда я снимал это видео, я об этом не думал. Я просто пытался прыгнуть, а у меня не получалось прыгать. И не то, чтобы меня это расстраивало, потому что прыжков хороших уже было много, но было немного странно, как у меня не получается прыгать после всех тех удачных попыток, где, кстати, я ни разу не провалился, как вы могли сами видеть. На карте Касл имеется несколько хороших мест, где можно вот так вот здорово прыгнуть. Здесь, например, я использовал ускорение только с двух прыжков, с трех не получилось, но это возможно, это просто очень труднодостижимо. Можно пролететь так же далеко даже и с одним прыжком, если, конечно, повезет прыгнуть именно в тот момент, когда надо было. Для длинного прыжка не обязательно идеальная ровная поверхность, но она желательна, потому что это обеспечит вам лучший результат. Здесь вот, например, я ускорился три раза, да, но использовал ускорение только с одного прыжка, потому что те двое прошли буквально... Ну, буквально они не помогли мне. Здесь же я использовал ускорение с двух прыжков, то есть набрал скорость, и на втором разе я еще больше набрал, и ускорился еще больше. А здесь вот, на вот этой трубе, со мной произошел интересный баг. Я прыгнул, ускорился два раза, и каким-то образом пролетел за текстуры, и выпал за карту. Но далеко улететь я не смог, потому что там находилась вода, которая, конечно же, меня моментально уничтожила. Несмотря на то, что карта Обиз вся немножко наклонена вперед, если внимательно посмотреть, это не мешает мне совершать вот такие маневры и своими рывками совращать огромные расстояния. И сейчас я покажу еще несколько примеров, где это очень хорошо работало. Заметьте, что снимать орудия на страйдере вовсе не обязательно, а в видео они сняты только для того, чтобы было понятнее, как именно надо прыгать и в каком месте. Конечно же, здесь оно вовсе не зависит от того, сколько осталось до того, как закончится ваша платформа. Нет, здесь надо успеть прыгнуть в нужный момент, а именно когда вы ускорялись, ускорились 2, 3 или 1 раз, но ваша скорость еще не упала до нуля, но и не слишком рано, иначе вы просто застрянете на месте. И причем, чем больше вы ускоряетесь, тем дальше вы прилетите. Например, здесь на этой платформе места мало и можно ускориться только максимум один раз. Именно в этот раз у меня получилось ниже среднего, потому что за один рывок можно пролететь достаточно. Можно ускоряться также и в более закрытых местах, но надо быть аккуратным, чтобы ни во что не врезаться. А здесь я немножко не рассчитал траекторию и вмазался прямо в это здание. И у меня даже не осталось рывков, чтобы его избежать. Последний же самый Лучший, самый выдающийся из всех прыжков получился настолько хорошим, что я даже пролетел, пожалуй, слишком далеко. Посмотрите на это. Это просто невероятная скорость и везение. Я буквально от самого края отпрыгнул. Три рывка — это мощность. Теперь, я думаю, вы понимаете, как это делать, как это использовать и где это может вам пригодиться. Поэтому я больше не буду тратить ваше время, повторяя все заново и заново, но я покажу вам монтаж всех тех хороших разов, как у меня получилось здорово прыгнуть на разных картах. А вы оставляйте себе заметки на будущее. Вдруг вы тоже захотите. И здесь показаны не все, но почти все места, где можно вот так неплохо прыгнуть, а также несколько моих провальных попыток.